Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немеряна, дайте коням не да добрый меч. Рачью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристало нам сидеть по Дайте коням не да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли в войну. Руси не видала таких врагов А мы не знали, не ожидали Жили, любили, детей раздали И полыхнули терема докаты В плачет, да малые ребята А мужики все брат за брата Вышли за родину воевать Вот что там мы засиделись, братцы Не пора ли нам раз Русь молодая, силы немеряна, Дайте коням мне да добрый меч! Ратью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога, Да не пристало нам сидеть в походах, Дайте коням мне да добрый меч. Так в наши кады пришла беда, Жаркая свеча была да-да, А мы не знали, не ожидали, Жили, любили, детей раздали. Неужто русская рать Не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили И победили черную тать И засияло небо голубое Полная чаша мира до покоя А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне за да, добрыми Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора Силы сила неверена, дайте коням мне за да добрый меч, Ратью пойдем, да подгоним города, Русь молодая, сердцу дорога, Да не пристала нам сидеть по хатам, дайте коням мне за да добрый меч. Полная чаша мира до покоя А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне за добрый меч Ой, что там мы засидели, братцы Не пора ли нам А мы засидели, братцы, не парали нам морозку